Вот вчера качали мед, хочу показать, какие руки после укусов. Пока еще привыкнуть не могу, как разлаживается кожа. Не надо никакого ботикса. Так что вот такие вот пироги.